Я, Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – агрессия, душевные грехопомощи. Когда к вам идет на встречу человек с грузом агрессии, с грузом ненависти к вам, с какой-то претензией, со скандалом, с неким конфликтом, с любым негативом, отворачивайтесь, либо улыбнитесь. И то, и другое прекрасное лекарство против этого так называемого рака. Этот человек, неся вам агрессию, пытается ее усилить и увеличивать, он пытается ее множить, пытаясь вам передать эту агрессию в руки, стараясь вас заразить тем же, чем болеет сам. Единственный лучший способ не давать прогрессировать этому социальному заболеванию, раку души. Вы не должны принимать то, что он несет, не должны слушать и всячески реагировать на ту агрессию и тот негатив, который он хочет вам вручить, чтобы не распространять, не верить в руки. Не пачкайтесь, не принимайте внутрь. Это как рак, он поглощает все новые и новые живые клетки. Он растет. То же самое и с этой болезнью общества, с агрессией, с ненавистью. Агрессия – это значит человеку больно, и он с этим идет к вам, пытаясь выпросить у вас зеркального отражения, пытаясь выпросить у вас соразмерного ответа. Такого же самодействия он хочет, чтобы у вас было двое. Он хочет, чтобы у вас было трое, десять, сотня, миллионы. Это люди, которые заражены, но не просят помощи вот именно таким образом. Ведь никто никогда, который агрессирует, тот человек, который всегда находится в состоянии агрессии, либо ненависти кому-то, либо к людям, либо к жизни вообще, никогда вам спокойно об этом не скажет. Мол, так и так, мне плохо, помоги, объясни. Посоветуй психолога, психоаналитика, кого угодно. Объясни мне, что делать. Я постоянно в агрессии, постоянно в этом стрессовом состоянии. Что мне делать, друг, скажи? Такого вы не дождетесь. Они идут к вам, смотрят в глаза, нападают, кричат, обзывают, что-то требуют. Это их душевная крика помощи. Поверьте, так оно и есть. Им больно. Они об этом говорят именно на их языке, на таком языке, на таком диалекте, который многим понятен. И они поэтому начинают агрессировать вместе с ним. Они подхватывают, они поддерживают, они тоже заража, заражаются. И количество людей и этих раковых внутренних клеток растет. Растут болезни, растет ненависть, растут войны, конфликты во всем мире. Благодаря тому, что мы агрессию поддерживаем, что мы не лечим людей отсутствием внимания и улыбкой. Мы так их не лечим. Мы их заражаем и заражаемся сами. Мы поддерживаем болезнь. Мы буквально райо распространяем повсеместно. Когда кто-то где-то по отношению к нам проявляет агрессию, мы в течение дня можем настолько быть овладены этой ситуацией, настолько можем быть заражены агрессией, что можем агрессировать потом по отношению к детям, к любой ситуации в течение дня, к родителям, к близким, даже к самому себе. У нас запустили этот вирус, эту черную грязную абсолютно отвратительную и пагубную информацию. И можно носить ее в течение дня, недели, либо месяца, пока не успокоимся и не начнем встречать других людей. Но есть ошибка. Вы думаете, что людей обязательно встретите те, кто добрые? Но если вы постоянно в состоянии агрессии и способны распространять эту грязь, и сами постоянно заражаетесь, то вы никогда не встретите людей добрых. Вам всегда будет казаться, что вокруг люди все одинаковые. Все плохие, все нервные, все безумные, все несут негатив. Все дело в вас, не в окружающем мире, а лично вас. Вы так реагируете, именно так, как среагировали. Вы приняли, вы взяли этот груз, коснулись этой грязи, приняли в душу эту раковую опухоль в виде агрессии, ненависти, злобы и любого конфликта. Так вот, еще раз, обходите стороной, улыбайтесь нисходительно. И никогда не принимайте агрессию. Не давайте ему зеркало, этому человеку, где бы он получил. В ответ то же самое. Не действуйте точно так же, как он. Обходите, отворачивайтесь, улыбайтесь, идите мимо. Но не принимайте, не распространяйте и не заражайте себя и других. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.